приветствую вас друзья на канале индекс рейд анализ рынка на сегодня 25 июля 2022 года сегодня мы с вами сделаем апдейт по главной криптовалюте посмотрим на индексные и некоторые индикаторные показатели а также на некоторый новостной фон и сегодня в прицеле моего внимания альткоины из моего watch-листа разберем сегодня bitcoin кэш и дэш поэтому если вы еще не подписаны на данный канал то рекомендую обязательно подписаться поставить лайки, поддержать канал комментариями и не забывать подписываться на телеграм-канал телеграм-чат ссылки в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии, а также на главной страничке YouTube-канала и в описании к этому видео есть ссылочки на страничку TradingView, сообщество ВКонтакте и Твиттере. Там выходят обзоры по отдельным альткоинам и по биткоину в видеоформате. Ну а мы с вами давайте начнем. Традиционно посмотрим на индекс страха и жадности, индикатор показывает отметку 30, мы по-прежнему в зоне страха и тепловая карта у нас в красном цвете. Также обратите внимание, индикаторы по главной криптовалюте спустились в зону продаж. Давайте посмотрим на ликвидации, за последние сутки у нас ликвидировано 57 тысяч трейдеров на общую сумму почти в 150 миллионов долларов и потери преимущественно несут лонговые позиции. Соотношение коротких и длинных позиций также за последние сутки у нас доминируют сейчас шортовые позиции, доминация 50%. 51,53 процента давайте также посмотрим что у нас с индексом альтсезона он показывает отметку 27 мы снова вернулись в диапазон 20 и по-прежнему находимся в bitcoin сезоне ну и давайте сразу же посмотрим на некоторый новостной фон очень интересно сегодня попалась на глаза статья в которой речь идет о том что бывший сотрудник goldman sachs сравнивает bitcoin с отсутствием его вернее циклов и сравнивает его с денежной массой с индексом m2sl если кто не знает, можете погуглить, почитать, что это такое. Соответствующий тикер есть на TradingView. И речь идет о том, что нету цикличности у биткоина такой же, как которая присутствует на фондовом рынке, а преимущественно циклы связаны именно с денежной массой. Я, наверное, соглашусь с той части, что денежной масса играет первостепенное значение для инвесторов, такие высокорисковые активы, как биткоин, но цикличность у биткоина, на мой взгляд, все-таки присутствует и в первую очередь это связано с фондовым рынком. Ну и что касается непосредственно самого фондового рынка, Американские индексы снизились у нас в пятницу. Сейчас идет проторговка преимущественно либо без изменений, либо в красной зоне S&P 500 на нулях. NASDAQ, высокотехнологичный сектор, показывает небольшое снижение. У нас эта неделя будет очень насыщенная с точки зрения корпоративной отчетности. И также мы ожидаем решения по ставке от Федеральной резервной системы и аналитики CME Group. Сейчас говорят о том, что с вероятностью почти 80% ставка будет повышена на 75 пунктов и с вероятностью 21% будет на 100 повышение Поэтому ожидаем в любом случае результатов по ставке, и рынок пока что в преддверии этого решения пытается отыграть негатив. Ну и также хотел обратить внимание еще на один момент, связанный с индексом доллара. Обратите внимание на график. Те, кто не знают, индекс имеет обратную корреляцию с биткоином. В большинстве случаев происходит, конечно, раскорреляция. Иногда, но в целом обратная корреляция присутствует. И вот сейчас мы двигаемся в нисходящей динамике. Секвентал подрисовывает шестую свечку. Хэй Канэш. Мы пытаемся уйти сейчас на поддержку 50-й экспоненциальной средней скользящей оранжевый мувинг. Это где-то примерно в зоне 105-104.9. И вот сюда, скорее всего, вероятность прийти очень высокая. В том числе, обратите внимание, продолжает снижение волна моментума на сайфере. Но уже в достаточно большой перепробности находится цена средним объемом. И после завершения формирования волны мы можем сделать вот так. Соответственно, пока движение будет вниз, у нас могут быть в том числе те самые отскоки по биткову. Я все еще ожидаю, что мы можем уйти в зону 25-26. Она у меня отображена на графике уже достаточно давно. Я не меняю все эти настройки, всю эту отрисовку графика. Но пока со вчерашнего видения ничего не изменилось. Мы по-прежнему пытаемся отрисовать нисходящую волну. И у нас сейчас идет скорее в большей степени не раскорреляция, а параллельное движение. Мы даже больше падаем, чем индекс прирастает. Обратите внимание, прирост вообще незначительный. Фактически на месте сегодня ДИКС. А мы сейчас упали на три с половиной процента все-таки мы в большей степени быстрее в негатив отыгрываем настроение инвесторов которые происходят на фондовом рынке поэтому я в большей степени предполагаю скорее цикличность биткоина с фондовым рынком нежели с денежной массы Денежная масса это как уже второй показатель на мой взгляд также еще из новостей хотел обратить внимание тоже на очень интересную новость которая была не так давно от аналитиков грейс Scale, который предсказали что медвежья фаза биткоина закончится через 250 дней то есть они ожидают ее примерно где-то в марте 2023 года и ссылаются так сказать на предыдущие циклы где сейчас мы в неком таком среднем значении действительно можем уйти на завершение медвежьего цикла 2023 год но я хотел бы также обратить внимание на очень интересный момент с этим связанный именно на графике одного из моих любимых чартов мы не раз его рассматриваем фундаментальный показатель индикатор золотого сечения те кто не знает, что такое золотое сечение обязательно погиб Гуглите. будет очень интересно это один из точнейших индикаторов который показывает цикл биткоина и при этом еще и предсказывает вероятные его ценовые значения в определенный момент времени и это связано с различными кривыми которые строятся по принципу чисел фибоначи также обратите внимание что есть некоторая закономерность пересечения нижней полосы это кривая 350 дней. И обратите внимание, зеленая это аккумуляция как раз таки золотого сечения, красная это первый бычий хай по Фибоначчи. Период пересечения этой линии в одиннадцатом году в сентябре мы ее пересекли, а обратно мы вернулись в двенадцатом году в июле. То есть я не считаю вот это ложный пробой, я считаю полноценное пересечение. Это происходило ровно в течение года плюс-минус. Также в четырнадцатом году в августе мы пересекли ее в нисходящем движении, после чего вернулись обратно и пересекли эту же кривую в пятнадцатом году. Примерно через Год с небольшим. Обратите внимание, после этого мы пересекли эту кривую в 2018 году в июне и обратно вернулись в рост уже в апреле 2019 года, чуть меньше года. Здесь я не считаю это пересечение и возврат, поскольку это была экстраординарная ситуация, связанная с локдауном и ковидом, соответственно, корона дамп нельзя считать за полноценную динамику, за полноценную цикличность, наверное, движения биткоина, а это скорее из ряда вон выходящая форс-мажорная ситуация. Поэтому здесь мы проваривались в 20 году и возвращались тоже отскок был достаточно быстрый в двадцатом году но сейчас мы пересекли эту линию обратите внимание это произошло у нас в декабре 2021 года и если мы берем и сравниваем с предыдущими циклами то в действительности нам потребуется примерно год может быть плюс-минус чуть меньше для того чтобы полноценно вырваться в восходящую динамику ну а как выглядит биткоин после того как прошибает эту линию нетрудно посмотреть на графике как минимум мы доходим до цены аккумуляции как максимум мы доходим до максимума максимальных значений пиков пересекая все те кривые которые здесь присутствуют с учетом чисел фибоначчи первичных их значений и достигая максимальной точки all-time high также обратите внимание здесь происходило этот же рост также происходило и здесь этот же рост но ну, не считая коронадампа мы в любом случае дошли до красной кривой до красного мувинга и обратите внимание что нас ждет если мы пересекаем эту кривую и доходим до первой зоны аккумуляции золотого сечения это зона при которой ценовая отметка сейчас нам показана в 67 тысяч долларов то есть до достижения all-time high. Дальше, если мы доходим до следующей красной в минимальном уровне этого движения, то мы получим отметку примерно сейчас по индикатору в районе 85 тысяч долларов. Ну а если полноценный bull run, то это у нас 126 и выше предсказать уже достаточно сложно ну и давайте графику биткоина посмотрим что нам сейчас рисует он а, по-прежнему нисходящая динамика как я уже сказал и в целом у нас должна завершиться формирование волны momentum и если красный денежный поток тоже выйдет в зеленую зону то мы двинемся дальше от истории связанной с решением федеральной резервной системы у нас продолжается и я думаю что нам придется еще какое-то время вниз потолкаться давайте посмотрим 6 часовой таймфрейм также подстроим индикаторы чтобы было понятно В целом мы должны завершить Формирование волны и у нас по-прежнему есть достаточно серьезная перегретость по стахастическому RSI. Двигаемся вниз и классически тоже нам показывает нисходящую динамику. Давайте еще один набор индикаторов, также подтвердимся. Последний раз эти индикаторы смотрели, ничего не поменялось. В средних значениях канала сейчас находимся и скорее всего у нас есть шанс уйти куда-нибудь пониже. Но поддержками у нас по-прежнему выступают те же самые уровни. Давайте сразу на дневку, чтобы посмотреть среднесрочный тайминг. И то же самое сделаем сейчас на индикаторе Про, чтобы был день. Да, все подтверждено. Обратите внимание, есть по-прежнему на дневке перегретость по индикатору. Скорее всего, двигаемся вниз. Кривая RSI дивергенции тоже двигается вниз. И, соответственно, как я уже сказал, мы дошли до верхней границы канала, не дошли до зоны облаков перегретости, но сейчас пытаемся здесь потолкаться. Соответственно, у нас поддержка выступает сейчас пунктирная трендовая паутина на отметке 21.380, примерно 21.400. Если проваливаем ее уходим на отметку 2600, дальше 2200, это зона 2600-2200. И если прошибаем эту зону, уходим к предыдущему All-Time High на отметку 19600. Соответственно, в сопротивлении у нас сейчас желтая пунктирная паутина на отметке 23400 примерно, 23450 где-то вот здесь. И дальше пошли уже по паутине 23800. 24 500, соответственно 24 925 и зона 25 26, куда я думаю, что, вероятно, после какой-то коррекции у нас есть шанс все-таки дотянуться прежде чем будет падение. Хотя пока не завершится формирование волны, как я уже сказал, оценивать это достаточно сложно. Будем понимать уйдем ли мы волной ниже или она все-таки отрисует триггер. Если пойдем рисовать якорь с этих значений, красный манифлоу продолжится, просадка будет гораздо глубже. Ну и давайте посмотрим дэш. Дэш по-прежнему двигается в канале, ничего не изменилось. Посмотрите, он как был у меня отрисован с последнего обзора, так и есть. Находимся в средних значениях этого канала и для нас по-прежнему остается самым важным для удержания уровнем на отметке 39 потому что если мы посмотрим на более старшие часы например на недельку то мы видим этот уровень вот здесь в декабре 23 в девятнадцатом году у нас здесь была самая важная поддержка после этого мы еще ее касались это было уже в период корона дампа и если мы проваливаем этот уровень у нас он отмечается в том числе на недельном индикаторе поддержкой канального движения то мы свалимся гораздо ниже и уйдем по желтой пунктирной пауте сейчас есть на у нас на то что мы можем какое-то время еще поконсолидироваться в боковом движении но развязка вот-вот где-то на мой взгляд не за горами давайте сейчас все-таки на дневном таймфрейме еще посмотрим на сайфер он похож очень на биткоин картину у нас наверху находится волна моментума и мы сейчас пытаемся отрисоваться но у нас уже в перепроданности стахастическая риса раз поэтому мы можем удержаться здесь консолидация пунктирной желтой паутины на отметке 38 после чего можем оттолкнуться в целом пока что есть некая неопределенность но в большей степени похоже на отыгрывание нисходящей динамики либо боковое движение потому что обратите внимание волна моментума должна давить вниз но rsi удерживает это давление это похоже на боковичок давайте посмотрим еще по трендовым индикаторам, так будет наверное более точно да, обратите внимание, трендовый индикатор показывает у нас отсутствие какого-либо импульса и движения в боковой динамике в нисходящем потоке. Да? И если посмотреть на индикатор, в том числе и EDX, он также показывает, что у нас восходящий, короткий, маленький, вот здесь восходящий тренд локальный. Он сейчас спадает и возможно у нас все-таки будет отрисовываться попытка, как я уже сказал, ухода к нижней границе этого канала, к желтой пунктирной паутиной на уровень одну отметку или в зону ценового уровня 30. Соответственно, для того, чтобы выйти после этой динамики вверх, нам необходимо будет отсюда оттолкнуться и уже пробивать верхнюю границу локального канала. И здесь пунктирная трендовая оранжевая паутина примерно будет на отметке уровня 55. Пробитие его отправит нас к FIBA 63. И здесь же пунктирная трендовая паутина. Все это зона 63-64. Примерно вот так. Bitcoin кэш. У биткоина кэш такая же картина с точки зрения бокового движения. Динамика достаточно слабая. Локальный восходящий тренд спадает потихонечку. И в целом, сейчас посмотрим на сигнале, что он нам показывает. Сигнал говорит, что мы внизу, кстати, коснулись зеленой границы облаков, выглядели очень даже неплохо, и вероятность отскока была достаточно хорошая. Индикатор подписывал нам покупку бай, но перегрелись сейчас по волне моментума, и в том числе бумпро показывает тоже у нас перегретость. Сейчас проверим. Да, дневка стоит, есть перегретость по бумпро, и скорее всего будет попытка ее отыграть. Но это связано в том числе и с моментумом. Также и цена средневзвешенная объемом, желтая волна, виваб тоже находится в верхних значениях, и вероятнее всего будет пытаться подтолкать цену вниз, но есть неопределенность, поскольку стахастически RSI на Cypher B у нас в зеленой зоне, это означает, что мы достаточно хорошо перепродались и попытка отскочить будет, возможно через какую-то боковую консолидацию. Также обратите внимание, нет дивергенции, последняя была 11 июля, по RSI пока все гладко и находимся в верхних значениях. Если посмотреть на младшие часы с точки зрения краткосрочных трейдов, то мы в активной зеленой зоне и есть намек на то, что мы можем уйти в эту зеленую зону и на старших часах, либо сузить красный манифлоу, но уже у верхней границы канала... Потребуется коррекция, незначительная, возможно, потому что если манифлоу сохранится в таком горизонтальном положении, то коррекция будет незначительной и будет какая то боковая консолидация до отыгрывания негатива по фондовому рынку после того, как отыграем. Возможны локальные отскоки. Также хочу обратить ваше внимание: что для всех, кто впервые смотрит этот канал и ни разу не сталкивался с криптовалютами, является новичком, будет полезно перейти по ссылочке в шапке этого канала на мой сайт, где представлен платный контент и обучающий материал, в котором вы узнаете все, как работать с криптовалютами. Также научитесь. Оценивать рынок по различным инструментам, включая алгоритмический анализ, который я использую по индикаторам рынка, а также сможете полноценно и самостоятельно работать по моей авторской стратегии, которую я торгую ежедневно. Также обращаю ваше внимание, что опытным трейдерам будет полезно в том числе тоже посмотреть этот обучающий материал и открыть для себя что-то новое с учетом оценки как по индикаторам, так и работы со стратегией, возможно, какие-то свои собственные дополнения или что-то новое для себя найти.